Всем привет, вы на канале Skyns TV, я рад вас приветствовать. Сегодня вы узнаете 10 необычайно красивых стран, занимающие лидирующее положение по количеству привлечения туристов. Ваша задача заключается в том, чтобы подписаться на этот канал и наслаждаться просмотром видео. Ну а перед тем как начать, я попрошу вас оставить комментарий под этим видео, какая страна по вашему мнению окажется на первом месте. Десятое место по праву занимает Малайзия, которую за последний год посетила около 25 миллионов туристов. Интересно, чем же она сумела привлечь столько туристов? Малайзия практически объединяет две страны в одно целое. Полуостров, на котором расположено государство, разделен Южно-Китайским морем, а на одной из островов сохранились нетронутые легендарные джунгли Порнео, в западной части которого расположены крупные города, в которых строго чтутся малайские, китайские и индийские культуры. В Молдавии помимо стабильности политических и экономических ситуаций, что дополнительно способствует притоку туристов, которых привлекают пляжи и сафари-туры, которые хранят в себе множество увлекательных экскурсий. Девятое место занимает Россия, которая за последний год посетила 25,7 миллионов туристов с площадью 17 миллионов квадратных километров Каждый турист сможет найти занятия по душе. Наиболее популярными туристическими районами являются побережье Черного моря и, и города центрального региона, где полным-полно различных туристических экспедиций и развлечений. Восьмое место по праву заняла... Великобритания которую за то же время посетила около 29,3 миллионов туристов. Первое, что сразу замечает любой турист в этой стране, это высокая стоимость жизни в Лондоне. Англия является родиной первой в истории туристической компании Thomas Cook, которая до сих пор работает и помогает иностранцам посетить Великобританию. Почти половина туристов в Великобритании посещают Лондон на визитной карточке которой Букингемский дворец и британские музеи, который, к слову, в 2012 году посетило около 5,5 миллионов человек. Седьмое место по права заслужило Германия, которая посетила около 30,4 миллионов туристов за последний год. Фундамент туризма Германии поддерживается двумя факторами. Первое – ее положение в сердце Еврозоны. Второе – Германия имеет богатую природу, привлекающую множество туристов. Помимо этого в стране есть также берлинские ночные клубы и множество других развлечений для туристов. Шестое место по праву принадлежит Турции, которую за последний год посетила около 35,7 миллионов туристов. Стамбул был точкой соприкосновения восточной и западной культур. В наше время данный город является одной из самых быстро растущих городской агломерации в мире с площадью 5000 343 квадратных километров. Стамбул привлекает большое количество туристов в течение летних месяцев. Прибережные районы страны привлекают отдыхающих, желающих провести несколько недель на побережье пляжа. А захватывающий дух полет на воздушном шаре над Кападаки наверняка запомнится навсегда. На пятое место претендует Италия, которая за такой же промежуток времени посетила 46,4 миллионов туристов, где Венецию и Рим можно было бы назвать Меккой для туристов, где представляется возможность посмотреть на руины, на живопись на скульптуры и, конечно же, на архитектуры. Сектор туризма в Италии является прибыльной отраслью в стране. По оценкам Министерства финансов, чистая прибыль компании этой сферы в прошлом году достигла 136 миллиардов евро. На четвертом месте укрепилась и Испания, которая за то же время посетила 57,7 миллионов туристов. Интересно, в стране, где уровень безработицы достигает 26% индустрия туризма Испании продолжает развиваться, что способствует увеличению притока туристов. В Испании также расположено 43 объекта всемирного наследия ЮНСка. Также, по ее мнению, природа Испании достойна третьей строчки в рейтинге биосферных заповедников, что также увеличивает приток туристов. Бронзовое место получает -да -да Китай. Эту страну за последний год посетило 57,8 миллионов туристов. Эта страна не раз может ввести в культурный шок европейского или же американского путешественников, благодаря которому поток туристов все больше увеличивается, благодаря креативности данной страны. В Китае имеется также множество достопримечательностей, одной из которых является Великая Стена, которая привлекает миллионы туристов в каждом году. Куда стремятся миллионы туристов, чтобы сделать фото на этой достопримечательности? Серебряное место рейтинга по привлечению туристов занимает США, которую посетило около 67 миллионов туристов. Уже в 1850 году туризм был заметной экономикой США, которая уже в те годы привлекала огромное количество туристов. И сумма выручки на туристических основах вырастала каждым годом. Во многих ее штатах гостиночное дело и туризм являются главными компонентами ВВП. Всем знакомый Белый дом, Статуя Свободы или Небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг. Имеется также десятки тысяч странных и в то же время очень интересных памятников, что способствует привлечению множества, количества туристов. Золотое место достается Франции, которая за последний год посетила около 90 миллионов туристов. Благодаря литературе, телевидении и французского кино, сформировался город Огней. В результате этого Франция остается на сегодняшний день одной из наиболее посещаемых стран в мире. Только в 2012 году прибыль в этом секторе экономики достигла 77,7 миллиардов евро, большинство из которых пришлось на улучшение Парижа что увеличило количество посещений туристов во Францию. На этом данный видеоролик подходит к концу. Ставьте лайки, если узнали что-то новое. И делитесь этим видео со своими друзьями. И присоединяйтесь к Skynes TV.